Тяжело, наверное, что то сейчас комментировать. Очень многое не получилось, что хотели воплотить. Перейдем к вопросам. Все что да. Вопросы, пожалуйста. Тяжело скорректировать, потому что уже игра через четыре дня. Да, хотелось бы, да, ведутся переговоры, но пока на данный момент, пока только переговорами заканчивается, пока что ждем, может быть, кто-то согласится.